друзья всем привет хочу с вами немножко поговорить есть чем поделиться и есть что обсудить за последнее время хотела вам рассказать о том что происходит сейчас на территории нашего отеля происходит очень всего много и очень все это странно неприятно сказать что я не понимаю что происходит нет все прекрасно понимаю Значит, за последнее время уж очень много людей уже съехала с этого отеля, съехала не по своей воле, а Красный Крест сформировал списки, и вот уже два автобуса на прошлой неделе вывезли большое количество людей в другие города, заселили их в другие гостиницы города, разные. Какой-то город находится 80 километров от Мадрида, какой-то 40, какой-то вообще 160, сегодня 4 семьи уехали. Потихоньку расселяют. Кто-то находится здесь, никто его не зовет на выселение или на переезд, а кого-то уже перевезли и люди начали обживаться в других местах. Я так понимаю, что в ближайшее время, наверное, и до нас дойдет очередь. Все время мы здесь находиться не будем. Но я какое-то время очень хотела здесь остаться, потому что нас переселили. Я уже раньше говорила, что этот номер очень уютный, в нем комфортно, удобно. Есть кухня, на которой есть все самое необходимое и работает все. Но последнее время я все больше и больше жду звонка, когда нам позвонят и скажут, куда-то переезжать. С чем это связано? Связано это с тем, что начала меняться публика. Когда мы сюда только приехали, ну плюс-минус там на два дня позже, на два дня раньше людей заселяли, то на территории всего отеля, да, люди были какие-то плюс-минус, ну все одинаковые, как-то приятные в общении, внешне приятные, как-то была такая эта обстановка. Вот создавался же нами общий чат где люди переписывались где делились там чем-то Ну, были какие-то несколько семей которые пытались там вызвать на конфликт но эти семьи они практически сразу отсеялись либо они добровольно съехали либо они просили чтобы их переселили вот, потому что были некие конфликты все и как-то плюс-минус вот пару недель было очень сложено все детки выходили гулять на улицу все дружно играли красный крест приходил делал анимацию все как-то были заинтересованы всем было очень комфортно дети могли даже спокойно сами оставаться бегать Родители не особо переживали, там периодически присматривали, старался каждый за собой убирать, за детьми тоже в ресторане каждый тоже за себя. Я рассказывала, мы посуду убираем. И что сейчас происходит? Значит, часть уже выехала, и буквально вот дня четыре назад, даже вот больше, наверное, уже неделя прошла, как завезли два автобуса новых людей. О боже! Я, конечно, все понимаю, но сейчас мы находимся в невероятно странном обществе. Людей привезли, они до этого жили в Польше месяц, по-моему, и сейчас вывезли их сюда. Я не знаю, по какой причине их вывезли, может быть, они сами захотели, но вот недавно я вышла на улицу погреться на солнышке там где детская площадка там где обычно я сижу смотрю за яном и смотрю две скамейки которые стоят сидят там женщины девушки но ну, я думаю подойду попрошусь присесть рядышком потому что они и так все уже забиты эти скамейки но на одну скамейку попадали солнечные лучи и мне так хотелось согреться я подхожу говорю девчонки можно рядышком сесть ну, они, седай, <смех> они ничего больше не сказали. Я присела, и тут все и началось. Я раньше спокойно оставляла Яну на детской площадке, могла там пройти есть чай, взять попить, там знала, что аниматоры сидят, там много других там, девочек, мальчиков, которые там смотрели, играли с Яном, как-то было все спокойно, то здесь я посидела несколько минут, и, во-первых, у меня уши в трубочку скрутились, там маты на матах, и все равно, что рядом дети, дети матюкаются тоже. И никто им не делает замечания. Мальчик какой-то ударил девочку в живот. И мама в этом не видит вообще ничего страшного. То есть мама говорит, а что тут такого? Ну, значит, девочка виновата. То есть вопрос даже нет смысла поднимать. Дети очень агрессивные. Дети очень... Ну, я даже не могу сказать там не воспитанные тут больше <с> даже вопросов к детям нет есть вопросы к родителям но родители курят на детской площадке им все равно родители ругаются матом очень сильно родители мягко говоря много семей, большая часть семей очень-очень странных и самое печальное и неприятное, что на нашей территории начали пропадать вещи. Вот недавно женщина написала в общий чат, что сидела с ребенком, потом сняла куртку, положила рядом, потому что было жарко. И когда уже повернулась, хотела снова надеть куртку, куртки не было. Она говорит, пожалуйста, верните мою куртку. Возможно, кто-то подумал, что это волонтеры принесли, но она выставила куртку, фотографию куртки. Куртка в очень хорошем качестве, беленькая, такая чистенькая. Я сомневаюсь, что все-таки подумали, что это волонтеры принесли, потому что женщина она говорит, я никуда не уходила, куртка лежала рядом со мной, но говорит, когда повернулась, ее уже не было, поэтому, пожалуйста, верните мне ее. Ну вот и с этого момента началось много других интересных моментов, например, таких, как вот начали пропадать игрушки, которые раньше приносили волонтеры, игрушки для общего пользования. Там, где дети играют на детской площадке, было очень много беговелов, велосипедов, обычных каких-то конструкторов. Сейчас всего этого нет. Исчезли куда-то беговелы, исчезли велосипеды, недавно принесли самокаты и самокаты почему-то стали личными для конкретных семей то есть если раньше все понимали что все игрушки которые приносят волонтеры для уличного пользования они вечером все собирались в одно место и под навесом их оставляли до утра и утром уже детки приходили снова брали как-то старались между собой договариваться по очереди кататься то сейчас очень накаленная обстановка, много игрушек нет, дети очень агрессивны, еще раз повторюсь, и помимо всего этого еще участились кражи. Ну, например, если раньше спокойно люди могли работать с ноутбуком в холле, то сейчас у людей начали пропадать телефоны, начали пропадать зарядные устройства от ноутбуков. И вы знаете, какая-то странная закономерность с приездом этих людей. Вот э, сейчас я детям своим запретила выходить на улицу одним, я стараюсь как-то их либо дома держать, мы что-то делаем, либо вот нам, кстати, недавно принесли волонтеры-испанцы, принесли теннисные ракетки для большого тенниса, и мы сейчас у нас под окнами есть небольшой корт, и мы вот с ними ходим, играем, а так... Честно говоря, хочется быстрее уже съехать, потому что я не могу даже слышать эту речь. И с детьми в таком же формате общаются, и никто не фильтрует слова вообще. И... Ну, в общем даже вот самая простая вещь очень стала грязно на территории никто за собой не убирает дети ходят в туалет пищут где хотят извините конечно за такие подробности да я понимаю что есть многодетные семьи где детей очень много и сложно наверное за ними всеми следить но мы все находимся в такой пешей доступности к своему номеру подняться и сводить ребенка в туалет а не сажать его где попала, извините меня. Ну, это, я, я не знаю. Но же потом все это имеет запах, нож никуда не девается. Мои дети день погуляли. Я не проконтролировала, с кем они гуляют. До этого они гуляли с мальчишками. Я знала их родителей. Мы как-то уже начали знакомиться. И все мальчики, девочки были очень с нормальных семей. ну Но здесь... Ну, я только и слышу за целый день, что вот мальчик там ударил того мальчика, мальчик потом там кому-то штаны снял, кому-то попу показал, в общем, какие-то дикости мне рассказывают, я, конечно же, детей своих больше вводить на эту площадку не буду, будем стараться, может быть, куда-то выезжать, но дома им тоже очень сложно находиться, потому что все время в таком замкнутом пространстве я либо что-то готовлю, сережа там пытается работать онлайн и но ну, дети фактически что они сидят смотрят мультики мультики на испанском языке с одной стороны это классно потому что они начнут что-то запоминать а с другой стороны им нудно они смотрят картинки говорят, мама мы ничего не понимаем вот и сидеть тоже время возле мультика как-то не вариант поэтому будем стараться наверное пока нас не переселили будем выезжать куда-то либо вот выходить только с ними и совместно с ними придумывать какие-то игры вот так я надеюсь что когда нас будут переселять мы не будем вместе с этой группой вновь прибывших списывались мы с людьми которых уже перевезли в другие города в принципе все условиями довольно условия аналогичны просто другой город, кого-то поселили в больший город, кого-то в меньший, где-то кого у кого-то какая-то деревня, но здесь я смотрю, деревни, они просто шикарные, в каждой деревне есть какой-то замок исторический территория очень красиво ухоженная, поэтому уже жду не дождусь, когда это случится, я понимаю, что случится это в ближайшее время, это такое, знаете, как игра в рулетку. Неизвестно, на что выпадет, на красное или черное, но я буду в любом случае рада всему, что нам предложат, потому что ну, то, что я вижу сейчас, что все равно Красный Крест предлагает очень хорошие, достойные условия своим, если можно так сказать, подопечным. Вот такая вот обстановка. Поделилась с вами, потому что немножко накипела. Я, в принципе, понимаю, что все люди разные, но это совсем уже есть еще какие-то конечно вещи которые я слышала и лично общалась случайным образом с этими семьями с этими людьми и о каких-то вещах я даже не могу сказать мне стыдно просто говорить я такой даже слух не произнесу кто остался из той группы которая приехала вместе с нами то мы все конечно стараемся знаете так <смех> скучковаться с теми старенькими кто остался и стараемся вот пожалуйста ребята сработали пожарные датчики вот кто-то явно в номере курит хотя когда мы сюда приезжали мы договаривались со всеми что все курящие выходят на улицу в специально отведенное место такого за три недели проживания здесь еще не было я в шоке я вам покажу эти датчики Такой звук странный неприятный вот видите просто в шоке И что делать даже спросить не у кого я одна с Яном, Ян спит просто прекрасно. Но Абла, Ну, что делать? Вы... это? я думала, что я кушаю. Что делать? Выбирать что? вот в этой комнате тоже ну в каждой комнате датчики вот такие стоят это при том что в чатах везде всегда пишут все не курите пожалуйста и все равно продолжают курить Ну потому что для некоторых людей эти слова не имеют ни какой важности ну, кстати девочки идут с красного креста одеет фух слава богу слава богу все ребят <laughs> до скорых встреч скоро увидимся пока!